Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем танк-хищник. В набор входит клей, наждачка, 9 резинок, которые понадобятся в ходе сборки, плюс 5 резинок запасных, 984 детали конструктора и подробная инструкция. На каждой странице в инструкции вы увидите места расположения нужных нам деталей. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. В углу на первой плашке вы увидите три вида вспомогательных инструмента, которые понадобятся нам в ходе сборки. Для таких неровностей используем наждачку. Некоторые детали расположены внутри других деталей. Просто извлеките их и отложите до нужного момента. Остальные четыре собираем по аналогии. Обращаем внимание на расположение деталей. Для того, чтобы деталь под номером 7 легко входила в отверстие, обработайте ее наждачкой. На этом этапе мы должны совместить круглое и крестообразное отверстие. на отличие деталей и их расположения. Для тонких деталей из плашки используем вспомогательный инструмент. Детали легко достаются прокручиванием. Обработайте наждачкой детали под номером 32 и 31. То же самое еще четыре раза. Две оси с деталями под номером тридцать один идут на крайние колеса. То же самое делаем еще четыре раза. остальные клеем по аналогии. Помогательный инструмент для ровной склейки. Клей не должен на него попасть. Собираем еще три таких же колеса. отмеченные крестиком нам не нужны их можно выбросить колес собираем 10 штук. С остальными проделываем то же самое. Остальное собираем по аналогии. гусениц клей нам не понадобится обращаем внимание на расположение деталей У нас должно получиться две цепочки по 40 звеньев. Таким же образом замыкаем вторую цепь. Детали, которые расположены внутри деталей под номером 53 и 54 откладываем в сторону. Обращаем внимание на отличие деталей. стороны собираем по аналогии в зеркальном виде. Сталь под номером 72 просто вставляем. собираем по аналогии в зеркальном виде. Включаем внимание на отметки и их расположение. Убираем лишние фрагменты плашки с детали под номером 95. Деталь под номером 93 должна быть расположена параллельно граням детали под номером 97. Обращаем внимание на отметки в виде стрелочек. Обращаем внимание на расположение деталей. С другой стороны делаем то же самое. Для того, чтобы не сломать детали под номером 116 и 117, используем вспомогательный инструмент, а также вспомогательным инструментом убираем излишки клея. Обращаем внимание на расположение деталей. одну резинку и складываем ее в один раз. С другой стороны делаем то же самое в зеркальном виде. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Остальные клеим по аналогии. остальные клеем точно так же. Обращаем внимание на расположение фрагментов башни. Вторую клем по аналогии. Остальные снаряды собираем по аналогии. подставку под пулемет собираем точно так же стараемся ровно совместить круглые отверстия Если у вас вдруг порвалась резинка, вы легко сможете ее заменить. У собранной модели вращаются башни, пулеметы, колеса и гусеницы, поднимаются и опускаются стволы пушек, открываются люки, а также подвеска с амортизацией. Пушка танка-хищника заряжается и стреляет снарядами из фанеры. Дальность стрельбы до 10 метров.